Всем привет, с вами Амир. В сегодняшнем видеоуроке я покажу, как создать иконку в стиле с преломлением тени по центру. Так, давайте приступим. Создаем новый документ, файл создать, размеры задам 1000 на 1000 пикселей. Далее выполним заливку нашего фона. Для этого в палитре выберем необходимый нам цвет. И нажимаем комбинацию Alt-Delete. Фон у нас залился, давайте теперь создадим Нашу основу Выберем инструмент прямоугольник с определенными углами Выберем цвет заливки Я выберу такой вот цвет Нажимаем ОК Радиус скругления 45 пикселей Далее удерживая клавишу Shift Мы растягиваем нашу основу Выровняем его по центру Нажимаем Ctrl-A И с помощью управляемых элементов Выровняем по вертикали и по горизонтали. Нажимаем Ctrl D, снимаем выделение. Теперь создадим тень от нашей основы. Для этого заходим в параметры наложения. Выбираем тень. Глобальное освещение мы убираем. Угол наклона 90 градусов. Размер 0. Смещение на 12 пикселей. Далее выберем цвет нашей тени. Цвет мы сдаем Темнее наша основа, но того же оттенка. Для этого мы наводим изображение, появляется пипетка, нажимаем на нее и в палитре уже вводим вниз. Нажимаем ОК. Тень мы создали, теперь давайте создадим наш эллипс, в котором будет располагаться иконка ноты. Создаем новый слой, выбираем инструмент эллипс, эллипс цвет заливки я выберу тень штрих белый толщиной 8 пикселей. Также удерживаем BIONS Shift, мы растягиваем наш эликс. Выбираем инструмент перемещения, Ctrl-A и выравниваем его по центру. По вертикали, по горизонтали. Нажимаем Ctrl-D, снимаем выделение. Теперь осталось создать иконку ноты. При создании иконок в фотошопе я разделяю их по элементам. Также из ноты, которая состоит из верхней перегородки, из ножек и из самих основ в виде эллипсов. Создаем новый слой. Начнем мы с верхней перегородки. Выбираем инструмент прямоугольник. Цвет заливки белый. Штрих убираем. Сдаем наш прямоугольник. Перегородка у нас выполнена с наклоном. Для этого нажимаем Ctrl-T. Далее правой клавишей мыши выбираем наклон. И выбираем наклон по вертикали на 15. 15 градусов. Нажимаем Enter. Ctrl-T. Отредим ее по горизонтали, чтобы был наклон в левую сторону нажимаем enter верхнюю перегородку создали теперь задим ножки даем новый слой выбираем инструмент прямоугольник и растягиваем левой клавишей мыши далее дублируем ctrl g и перемещаем вторую она находится чуть ниже чем правая Поделим наши элементы чуть-чуть, уменьшим размер. размером немножко я перестарался. Нажимаем Enter и создадим нижнюю основу в виде ellipses. Создаем новый слой, выбираем инструмент Ellipse и оттягиваем с помощью левой клавиши мыши. С помощью стрелок на кавиатуре мы перемещаем ее. Далее дублируем Ctrl-G. Готово. Теперь вы, вы выделим наши элементы ноты. Ctrl-G запакуем их в папку. Назовем папку нота. Ctrl-T, трансформируем до необходимых размеров, перемещаем ее по центру, готово. Далее создадим нашу тень, тень преломления на прямоугольнике. Создаем новый слой, назовем его тень, выбираем инструмент прямоугольник. Выберем цвет заливки. Цвет заливки я возьму такой же, как и у тени, и у нашего эллипса. Далее, чтобы у нас тень была по центру, нам нужно ее, его определить. Для этого переходим на прямоугольник со скруленными углами. И с помощью линейки, которая находится у нас вверху и слева. Если у вас ее нету, то заходим в просмотр. И выбираем линейки, чтобы тут стояла галка. Либо нажимаем комбинацию Ctrl-R И просто тянем ее вправо По центру она у нас закрепляется Примагничивается Это Есть наш центр основы Далее выбрали, выбрали слой к И растягиваем наш прямоугольник Готово Убираем инструмент перемещения. Уберем лишнее, которое у нас выходит за края. Для этого, удерживая клавишу Ctrl, мы щелкаем левой клавишу мыши на основе. Появляется выделение. Далее нажимаем на маску слоя. Тем самым скрываем все, что выходит за края основы. Готово. Уменьшим непрозрачность. В данном случае я уменьшу примерно до 20-25%. Ctrl-H мы спрячем нашу направляющую. И готово. Вместо этой ноты теперь можно подставлять любые другие иконки. Давайте я покажу на небольшом примере. Вкроем слой с нотой. Выберем инструмент произвольная фигура» и возьмем из фигур. Такой вот цвет заливки белый. Готово. Как мы видим нашу основу мы можем вставлять любые другие иконки, а эффект у нас остается тот же. На этом урок окончен. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. До следующих видео уроков. Пока.